Шиндина Анастасия, город Петербург. Фарид Карамов, Удмуртия, город Воткинск. Оксанов Юрий, город Екатеринбург. Легаев Денис, Екатеринбург. Степанов Виталий, Чувашия. Горбачев Николай, город Сталополь. Лебедихин Денис, Хмал, город Вангипас. Викторовский Дмитрий, город Вологда. Зверев Эдуард, Екатеринбург. Мещеряков Руслан, сыном Имраном, республика Арсан, город Казань. Иванов Иван, республика Хакасия, город Абакан. Евгений Сафронов, Беларусь. Ивановы Ирина, город Саратов. Алексеев Иван, город Санкт-Петербург. Красильников, Игорь, город Набережной Челны. Иван Медведев, я с города Череповца. Расслабляться, люди не понимают, что такое расслабляться. Сейчас вы начнете друг с другом работать, ты будешь говорить, расслабься, а он не понимает. Дальше, здесь то же самое, не на челюсть, на надкосницу. Здесь импульс в эту сторону. Да? Подернул, Раз, Раз, Раз, Раз, Раз, да, раз-два-три, раз-два-три, повернул, раз-два-три, раз-два-три, дальше. Давай, тяни. Молодец. Понимал, да? То есть положим максимально, береги себя. Сюда толкнул, здесь придержал, повернул, все, И здесь импульс сделал, дальше опять сюда толкнул, здесь повернул, нажал, здесь импульс сделал. Угу. Сторожно, делать Чуть-чуть это Пускай. закройте. Пускай. Пускай. Пускай. Пускай. Пускай. Пускай. Пускай. Пускай. Пускай. Пускай. У тебя здесь. Да. Угу. А потом, то есть обязательно Так как человек молчаливый, соответственно, он не до конца может где-то высказать, ну, вспылить, да, то есть выразить недовольство с несправедливостью. Вот, поэтому это копится, копится, копится. Это однозначно это проявляется на опорно-двигательной системе. пошли, дыхание, контролируем дыхание, если он не дышит, ему еще больнее. Как только ты его заставляешь дышать, у него прям мышцы, у тебя под пальцами, прям сразу сдувается. хиропрактика, с ребенком только хиропрактика угу. просто ты умножаешься раз в 8. поэтому у тебя действия должны быть, ну грубо говоря, как ката в карате ты должен закрытыми глазами их все выполнять, последовательно смотрите, а это очень важно дети, родители просто не знают даже как держать ребенка да? вы просто накладываете руки, а то некоторые хватает, у детей потом синяки остаются все то же самое теперь смотрите, засекайте время, сколько есть обычно, сколько есть папа готов, я буду делать очень быстро Мою команду выполняем держать. Хорошо, пока держать не надо. Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим про продвижение нашей узкой ниши в социальных сетях. Я постараюсь все очень подробно объяснить и рекомендую это записывать, потому что информации действительно много и мало где вы ее найдете. вижу в вас неуверенности. У вас все четко, у вас все достаточно быстро получается. Так, держать, друзья. Самая большая наша проблема, самый большой ограничитель, он здесь в голове. При помощи этой техники вы меняете жизнь человека полностью. Вы сами на себе это прочувствовали. Да, у него пищеварение меняется, у него взгляды на жизнь меняются. Пожалуйста, применяйте эти навыки, пожалуйста, дополняйте, используйте мою методику. Спасибо всем, что вы здесь были. И я хочу сказать, что каждый из вас очень крут потому что он смог до сюда доехать, он смог собрать. Вот примите свою крутость. Ну, для кого-то это большие деньги, для кого-то не очень. Это все равно деньги, это не маленькие деньги, которые вы потратите. Вы смогли их заработать, вы смогли потратить, вы смогли потратить свое время. Вы очень крутые. Я хочу вам всем поплаковать. Здравствуйте. Меня зовут Горбачев Николай, город Ставрополь. Значит, на обучение в народной медицине не первое я получаю но костоправство это очень даже круто почему потому что опорно-двигательный аппарат ну, с моей точки зрения практически только здесь получить навыки можно и исправить его благодарю здравствуйте я Иванова Ирина из Саратова работаю уже восьмой год массажистом являюсь членом российской лиги массажистов дипломированный хиджам изучаю боли в спине у людей, но понимаю, что мои техники не работают до конца, не могу помочь людям, поэтому я тут. Приехала сама с больной спиной, но вот уже несколько дней хожу, у меня ничего не болит, мне спасибо Искандеру, он мне помог. Ну, так что, Саратов, жди меня, скоро приеду. Всем здравствуйте, меня зовут Руслан Мещеряков Руслан, это мой сын Имран, мне 37 лет. Мы из Республики Татарстан, город Казань, прошли обучение, аттестовались. Всем большое спасибо Искандеру Рустамовичу, его команде всей. Будьте здоровы, не болейте, всем мира и добра. Здравствуйте, меня зовут Анастасия Шиндина, я из города Петербурга. Мы давно знакомы с Искандером Растамовичем и Олесей Алексеевной, но никогда ни разу не виделись. Знакомы мы больше десяти лет. Поэтому я решила приехать, так как я также являюсь куратором студентов. Вот. Я решила познакомиться и увидеть воочию, чем же они здесь занимаются. Также я планирую применять все эти техники и хочу выразить огромную благодарность за такое большое внимание ко всем нам студентам, за доброту и за помощь. Вы помогли с нашим здоровьем. Вы вселили в нас уверенность. Огромное вам спасибо. Здравствуйте, меня зовут Алибедихин Денис. Я из города Лангипас, Фантомасийский автономный округ. В принципе, все очень понравилось, легко доступно. Искандер Астанович объясняет все популярно. Очень приятный человек. Я очень рад, что я сюда попал. Добрый день, меня зовут Евгений. Фамилия моя Сафронов. Я из Белоруссии. Практикую, в принципе, костоправство уже года 4, наверное. Сюда приехал, к Искандеру, для того, чтобы узнать какие-то нюансы. Некоторые приемы хиропрактики я не применял. Думал, что они не очень-то эффективны. Ну, буквально один-два. Здесь я, ну, как бы понял, что они работают. И... Посчитал вот этот метод ударным, ударной волны, ударной техники, он более эффективным. Почему? Потому что то, что я применял обычную хиропрактику, какие-то действия с мануальной терапией, они не всегда рабочие были. То есть чего-то не хватало, какой-то изюминки. А вот этот метод, метод работы... Ударными техниками он позволяет решать те моменты, которые обычными, обычной хиропрактикой ну, просто не получается решить на 100%. Вот, поэтому я благодарю. Думаю, каждый еще должен попасть под молоток для того, чтобы понять, если ты будешь дальше работать этой техникой, как это человеку чувствуется. Я прочувствовал, все классно, спина выпрямилась. И чувствую себя великолепно. Всем привет! Меня зовут Иван Медведев. Я приехал из города Череповца Вологодская область. Примерно год уже занимаюсь костоправством. То есть, у меня есть свой кабинет, работаю. В город Ульяновск приехал к Искандеру Касимову, чтобы обучиться. Ударные техники, ударные инструментальной техники, которая, на мой взгляд, она более эффективная для устранения различных э, болей в спине ну, и проблем с опорно-двигательным аппаратом. Всех жду к себе на прием в городе Череповце. Спасибо. Куликовский Дмитрий, город Волода. Буду работать в городе Волода. Прошел обучение в центре Искандара Растамовича.